Всем привет, с вами Перчиков и у меня плохие новости. Для вас это неплохие. Перестрелка в 88-й школе. В Ижевске. 26 сентября. Посмотрите на мою. Да, вы можете даже не смотреть. Вы сами видите. Была перестрелка. В школе. Я... В ней, в ней учился. Номер своей школы я не буду называть. Вообще. Мне, мне, мне прям страшно, потому что ко мне придут в школу, и будет такой же теракт. То есть эта школа прям была близко с моей школой. То есть на третьем уроке у нас прям вообще закрыли всю школу. Никого не выпускают. Прям вообще никого. У нас тогда была физкультура. То есть это примерно было 10-9 утра. Когда терак начался в 10 утра. Примерно. Он сам застрелился. Здесь всё заблюжено. Ютуб не бань. Это кетчуп. Вот, посмотрите, 10 утра. И знаете, что я заметил, прям? Я смотрел всякие непонятные ролики по типу, по типу всяких документалок об этих рассказах, и на бомбе этого ижевского стрелка написано слово ненависть. То есть такое было, такая была надпись на футболке у Владислава Рослякова. Устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже в 2018 году с дробовиком. И мне сейчас прям... Я, я серьезно сейчас не буду называть свою школу. Потому что кто-нибудь посмотрит. И придет. это хреново. Ребят, это прям, это прям хреново. И да, кстати, запись роликов у меня улучшилась, потому что я купил себе видеокарту, купил новый микрофон. И это жопа. То есть это серьезная жесть? Например, если соберется нормально так лайков, я запущу стримчик. И вы будете, можете мне задать вопрос. Какого у меня было это? Каково мне это было вообще, я вам скажу прямо сейчас, просто так. Мне было страшно. Нас выводил спецназ, в прямом смысле. Я, да, я был близко с 88-й школой. То есть на последнем уроке музыки нам сказали, идите к вашему преподавателю и... Этот. Он нам дал номер телефона свой, я не буду его говорить. Во всем городе отключили по ходу связь, потому что я приехал домой. И в прямом смысле я не могу ни до кого дозвониться, максимум в WhatsApp работает из-за интернета. Вот, в принципе, сейчас я смотрю... Так, микрофон. В принципе, я сейчас смотрю на свой телефон, и у меня нет связи вообще. Прям вообще, я, я не могу никому звонить по телефону. У меня есть интернет. Хотя бы интернет, это тоже нормально. И... Это жесть. Я вообще без понятия. Да, это жестко, это полная жесть. Это полная жесть. Зачем он это сделал? Просто так, что ли? Его личность даже еще не установлена, это жесть. Я тупо сейчас буду... Я ни, никогда сам не смотрел новости, но теперь тупо буду смотреть эти грёбаные новости. Потому что мне стало интересно. И в том-то и дело, то что это капец. Я впервые посмотрел новости. Особенно по ту школу, которая прям была рядом. Я не знаю, как это объяснить. О, перестрелка в 88-й школе. Ну, что? Всем пока, всем удачи. С вами был Перчиков. И это жестко. Да, это жестко, я, я всех понимаю. Я прям страшно. Вообще. То есть я выходил из школы на панике. Сказали, не паникуйте, не паникуйте. Как здесь не паниковать? Когда Блин серьезно, когда они сами говорят уж типа, не паникуйте, не паникуйте, да. Ну, типа, я не могу не паниковать, то есть Если вы рассказали это мне значит я буду паниковать. И это жестоко. Передо мной. А, шучу, это не жестоко. Серьезно, прям. Я бы играл в Fortnite сейчас, но у меня прям так интерес попал Из-за того, что я посмотрел новости Мне сейчас стало страшно, что я там увидел Новости я смотрел там, ну я вам показывал что типа Я почитал это все и охренел Серьезно, прям, офигел Ладно, я буду уже заканчивать, серьезно, прям